Вскоре шаташись языцы и люди, получившись тщетным, Представши Цари и земсти и князи, в вкупе на Господа и на Христа Его, Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живы на небесех посмеется им, Господь поругается им, Тогда возглаголит к ним гневом Своим и яростью своей смерте, же поставлен естьм, Царь от Него над сионом Горою Святую Его возвещая и повеление Господне. Господь, речи ко мне, Сын мой, если ты, азнись ради их тебя. Проси от меня и дам тебе языки достояния Твое и одержание твое концы земли. Упасевший я железным якососуды скуденничей сосуды и сокрушиши я. И ныне царей разумеете, накажитеся в всей судящей земли. Работайте, Господи, висо страху, и радуйтесь ему стрепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, И погибнете от пути праведного, И когда возгорится вскоре ярость его, не все, надеющиеся найм. Надеющиеся на.